Нет. Да потому что картинки нет! Верим меня! чуть-чуть только. Это плохо. Мы изобрели. Мы в принципе футбольного союза поговаривают, что, мол, если проблемы с Коровичем не будут решены, то Синару запросто могут снять соревнование, причем вполне на законных основаниях. Да, мы будем поддерживать школу которые у нас есть, будут, на самом деле, может быть, молодежный состав какой-то где-то в первенстве региона, еще где-нибудь в любительских соревнованиях. Ну, в мы участвовать не будем. Хотя, конечно, команда сохранилась, но я не понимаю некоторые вещи, которые делают против происходит. Чисто здесь, я при клубе охранник. Все. В общем так. Разберись первым. Срочно ищи второго и заканчивай. Дальше этим вопросом буду заниматься я. Все. Конец связи. Много занял? У меня много. Штукова. Ладно. Не буду я груди своими проблемами. Пойду. Так. Дружок. Молодец. Пройдёмся. Угу. Так, ваша дисциплина, я понял. Да, ты прав. в частном порядке свел. Но вот что мне странно. Этот пацан утверждает, что никакого ночного нападения они на тебя не совершали. Понимаешь? Его мать подтверждает, что он ночью был дома, спал. она пока не нашли. Вот что мне кажется. Что все-таки это не они. Пытались проломить тебе голову. Ну, ладно, Все. у себя дома мы допросили девушку Мити та рассказала, что на какие-то важные встречи в Мити ездил в южный лесной массив этот парень, Олег по делу Микишина тоже про этот лес вспоминал у них там была встреча с одним из бандитов а второго парня найти не удалось пропал вот береговая охрана, чем может вам помочь в этом деле? Тархова столкнулась с умными и опасными бандитами. Все продумывает до деталей, хорошо вооружены, ни перед чем не останавливается. У Тархова сына убили, Вахтанг еще легко отделался. Так что банда работает четко, слаженно, тренирована, ребят. Значит, есть где тренироваться? К этому и виду... Тебе. А личного состава прочесать этот лес у нас нет. Просим вас помочь людьми, техникой, Ну, опытом в конце концов. Pick as Что и ну, дела в городке. Ты не слышала? Нет, мам. Все военнослужащие было за свободное дежурство, и многие из города ушли в лес искать лагерь налетчиков. О, Господи. нам Немедленно возвращайся. Может, там есть транспорт? Пусть тебя отвезут домой. Потрясение потрясением мог бы говорить, мы шутим. Алло, ты меня слышишь? Слышишь, сынок? Давай сюда. 24. Кажется, парнишка сорвался с обрыва. По ориентировке похож на нападавшего. С ипотекой Сбербанка все просто как раньше. Всего два документа для оформления ипотеки С клубничным шоколадным или карамельным топингом на ваш выбор. И лучше пробовать его всем вместе. Десерты сезона Манго. Только этим летом. А выложил интернет и говорим. Одна девочка тоже выложила фотку в интернет. И что? Как что? Собрала кучу лайков. Конец страшным историям в Брауминге. Интернет без перерасходов за 200 рублей в день. МПС на шахти. Знакотесь, друзья Герол. Очередь в музее. Это так скучно. Пора отлежиться новым Диролмор. Точный ягодный вкус Диролмор заряжает настроение позитива. Попробуй новые вкусы Диролмор. Открой Диролм, открой позитив. Панты клубника. Ты не поверишь. Николай Агурбаша опять влюблен. За ночь мы, по-моему, подарили миллион долларов. Чем подкупила из границы колбасного магната? Я просто был в шоке. Она купила мне машину. От кого Нелли Барыкина прячет нового мужа? Что -то, что -то. Она ушла к мужику где-то. Вот где удастся? Сколько миллионов потратили на свадьбу Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук? Что еще, дорогой Хотелось. И почему Олег Газманов не помогает сыну попасть в шоу-бизнес? Если я буду я не за Газмани. Ты не поверишь. В субботу, сразу после новых русских сенсаций на НТВ. Ты пропал, отвечай. Один человек только. Справимся сами. Вызывай, вызывай. Вдруг, остальные, где ты рядом. Давай. Ага. Нефёдор, это Усельков. Мы нашли их, ладно. Андрей, не высовывайся. Стой, куда ты? Нажа. Надо... Нефёдор, сложно сюда, давай. А не наткойте. Он один из них Что? хватит да говорю вам, он один из них Андрюш, ты просто устал слушай, нет оснований его задерживать ну ты же сам писал, вот же, твои показания вот Иван Смирнов сам по приметам вычистил лагерь бандитов вступил в схватку с одним из бандитов убил его, защищаясь от именённого бандитов ну а да, да, да, написал. написал всё как было но он не тот, за кого себя выдает, Андрей, ну в самом деле Перед операцией ты предполагал, что если Иван бандит, то он ведет в сторону отказа, и он привел тебя прямиком в лагерь. Плюс, если бы он был один из них, то он увел бы своих сообщников от лагеря. Вот! Вот! Все верно. Да с чего ты взял, что это он ударил тебя возле клуба, ну? Да чтоб потом спасти. Ой, не в доверие. Чтобы я ему выболтал про фотороботы на летчик на Микешина. -а -а. Что я сделал в своей рукости? Всего потом одного из них и убили. В раскладе правильном нам надо ближе быть к врагу. Есть больше шансов на победу. Mm. Ну, его эта фраза. Свернула. Любопытная фразочка. Все, давайте заканчивать. Все, спасибо. Mm. Давайте. Так, с ним теперь что? Что, да прошу я отпущу. А ты иди Нет. спать. Иди спать. Давай. тебя отпусти. А потом вот эти вот гады в наши дома лезут. И наши семьи грабят. То есть самосот решил устроить, да? Ой, слушай, начальник, какой самосуд? Ты же понимаешь, что я весь этот бред в сердце отнесу. Я тебе все рассказал, как было. Он побежал, я схватил его за руку, он упал, помолвшил, и все. Что я еще мог сделать? Посмотри, узнаешь кого-нибудь из этих? Нет. Нет. Нет. Тоже нет. И его. Вот. Он тебя знает. Откуда? Это ты мне расскажи. Михаил Юрьевич Цепнюк по Цепа. В прошлом боксер. Потом тренер в спортклубе. Судимость за нелегальную торговлю стероидными препаратами. Ныне не работающие, но в собственности. Квартира, соградный дом и три автомобиля. Я работаю охранником. Проходит. И крылья хочет познакомиться, чтобы я его потом бесплатно в